Всем доброй ночи! Итак, дорогие друзья, я как-то подарила вам на языке духов призыв удачи, и люди написали очень много хорошего, хвалебного о том, что получилось, и я решила вам еще один ритуал подарить на языке духов. Что такое язык духов? Это тот тайный язык, который приходит к нам через древние книги, который приходит к нам подсознательно, может, во сне. Мы можем найти их в рукописях. Неважно. Сейчас я не буду углубляться в этом. Я об этом уже рассказывала. И очень может быть, что это язык ушедших цивилизаций, которые остались, поскольку есть пласты памяти, которые остаются над нами. Каждое поколение оставляет пласт своей энергии, памяти и прочее. И туда могут входить и языки утерянные, вымершие, но которые приходят к человеку, у которого есть связь с мирозданием. Понимаете, вот эта связь, грубо говоря, антенна, которая ловит что-то, и пропуская через себя, ты отдаешь людям, и это срабатывает. Что за слова здесь сокрыты? Я вам говорить не могу. Но оно мне пришло давно, и это в некоторых ситуациях мне помогло, в очень тяжелых ситуациях. Потом я подарила людям. Я поняла, что здесь призыв определенной силы, которая придет и поможет. Нужно зажечь восковую свечу, 13 раз читать, каждый раз в конце говорить то, что ты просишь и хочешь в данный момент. Но это касается помощи. Выйти из какой-то ситуации, может быть, выиграть суд, может быть, избежать какого-то наказания. Одним словом, прочитать, и в конце четко сказать, помогите мне, пожалуйста, силы в таком-то вопросе четко излагать каждый раз. После того, как вы 13 раз прочитали, потушите свечу, отнесите под дерево с куском черного хлеба, ржаного лучше. Отвернитесь и уходите без слов. Через некоторое время ваша проблема решится. Итак... На ве асема ру с гим саве мио с нае мио ле асема тае ве асема тае мио савар мио сви савар мио и если сабе Васабе майсмио. И в конце вашу просьбу, ваше желание, дарю вам, пусть будет во благо. Раз уж тот ритуал на языке духов вам помог, значит этот ритуал тоже вам должен помочь. Всем удачи!